Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в село Кислино Орловской области Мценского района. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! Здравствуйте. Фильм снимаю про деревню. Вы здесь живете? Давно живете? Как родилась? Нет, нет, нет. Приезжаете? Ну да, вот летом. Я здесь, это с отцом живу. Да и давно, как весна, весна началась, так и тут сидел. А с отцом живу, он у меня никуда не едет. А вот так вы с Амценского? Да, да. да Так-то родилась я здесь, а. Потом работал так. Ну, нет, приезжай. Приезжайте, да? Ну, сейчас вот последнее время. Летом постоянно. Летом постоянно. И зимой вот эту зиму, уже три или четыре зимы зимой. А -а -а. Ну, как вам живется здесь? Хорошо. Хорошо? Свежий воздух, никто не пихает. Еще магазин был бы. Живем, как крестьяне раньше жили. Так и мы живем. Большая деревня? Большая деревня раньше была. А сейчас. А сейчас вот. Сколько домов осталось? Сколько жилых осталось домов? Я не знаю, сколько. Там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А там новосеклов были? Новоселка не было еще. И на той стороне были дома. И вот там вот, где вот посев, там тоже дома. Вот тоже там. Mm -hmm. были. Большая была деревня. И вот тут ниже тоже дома. И вот здесь были дома. Тут везде были дома. Вот здесь даже, вот, где стоит, тут был дом. Вот этот выступ, дом. Сюда вот дальше дедушка, там подстроил этот себе двор. Тоже дом был. Вот здесь прогалки. Здесь дороги раньше не было. Дорога вот там мост был ниже и вот там низом. Когда идешь, прям она видна. И туда, церковь. А сейчас все позросло. Разве у нас возле дома такое было, никогда... Никогда. Сейчас топи, ой, это косим, косим. Вот уже подросла опять косы. Чтобы косой косить, отбивать сейчас некому. Нет таких людей, чтобы подбить косу. Специалистом мне только от кровати до дивана ходят. Не было, там скотина была, все. А потом стало воровство, и корову водили и со двора, и все. И потом от родителей все умерли. Ну, конечно, бы, если газ даже подвели бы, просто газ бы, и то было хорошо. Газ такой. Баллонный? Баллонный. А природного нет? Не проводили здесь? Нет. Провели бы сюда, я с удовольствием. А то то баллон просрочилась, я покупала магазин новый. Обменивали, не так не заправляли, вот так. И все, дошли, а теперь баллоны старые, покупаете, а он 4000 стоит. Привезти тоже просишь кого. Так. Хотели, да, провести, чтобы хотя бы газом отапливаться, да, и Но это. Не а сказали, что мы не попадаем в эту программу по Чернобылю. У нас же Чернобыльская зона здесь, ага. что уже все распределено, уже все это, и вы теперь не попадаете. А теперь вот до, по, этой, по новой программе. До газификации нам никто ничего не предлагает. Что мы можем там заявиться, куда-то заявление подать. Вода есть вот на А колодец или А от башни? От башни. Ну, вода вот колонки, грязная вода. Мы в... ходим туда в родничок у нас. Из колонки грязная идет? Конечно, если башни забитые и все. Ну, вода вот у речки у нас есть. А продукты где берете? Машин, машина бывает, автолавка. Автолавка приезжает? Да. Автолавки там останавливаются, там на трассе. Один раз в неделю, да? да? один раз в неделю. Зимой, конечно, она не ездит сюда. Не ездит? А потому что как? Она же по деревням, а по деревням как таковых дорог то нету. Вот там может три дома живет, там где-то с трассы. Они угу. а по таким вот ездят видать. А хлеб? А хлеб в понедельник останавливается и в пятницу машина. А то есть на дороге останавливается да, здесь, да? Вот тут а скорая боль... ну, поликлиника? Да нету ничего тут -то. А скорую а позвоним на ходим. трассу выходим встречаем. У нас телефон не берет здесь. Здесь нет, нет связи, нет, нет. ни Интернета не это сети. У нас вот даже позвонить, чтобы на этот тот раз вот ночью, 12 часов одна вот там туда вот по кустам ходила, одна туда звонить на трассу и стою, жду, когда скорая. А скорая вот сколько, 30 километров приедет. Там и задубеешь, на ветру, и все, зимой особенно. Ну да. Скорую нам, да, мы ждем далеко, долго очень. А вот с этим коронавирусом, это вообще, она к нам не, не стала и ездить. Знаете, в Алябле у нас есть медпункт. А -а. У нас соцработник есть, она приходит, как, ну, ну, я могу и позвонить ей, чтобы она это, угу. пришла бы, ну и сама могу вызвать врача у нас. Но она едет у, на машине, да? Участковый врач, А да, Соляблю всегда приезжает, как вызовешь этого доктора у нас, угу. ну фельдшера, не доктор-терапевт там, не А если так ложить в больницу, то вам цен только, да? А больше некуда. — Я смотрю, церковь здесь была. — Церковь была. Раньше большая деревня была. — Школы не было? — Школа была, восьмилетка. — Тоже была, да? да? — И интернат был, и массозавод свой был. все было. И коровы, и телята, и лошади. все было раньше. А сейчас ничего не стало. — А как вы думаете, почему вот деревни так умирают? Раньше дорогу не строили, тут дороги не было, ага. и все уехали, трактористы, до доярки, все разбежались. Ну, потому что старые подыхают, а молодежь не будет так сидеть. А вы знаете, я вот так думаю, что дороги раньше не было. Только из-за того, что дороги не было? Да. не дороги. А сейчас вообще молодежь есть? Нету. Нету. А работа? Здесь нету, но здесь вот поля у фермеров, у отрада, агроинвест, это русагро. Ну вот если здесь жить, можно здесь где-нибудь работать? Нет. Нет. Нет. А дома у вас продают? Только если никто не покупает. Нет, ну, а... Они как-то ходили да, раньше, спрашивали, а сейчас вот года три вообще даже не спрашивают, есть тут дома пустые, тут два дома пустые, там вот теперь сколько, два дома, это тоже полазит. Ну, вот этот, да, и вот этот. Ой, да, а какие вот тут дома, где вот у нас тут, ну может и продают, я не знаю, тут есть же пустые дома. Два. А не спрашивают даже. А сколько сейчас дом стоит купить вот у вас? Не знаем даже. Даже не знаете. Ну а какой дом? Без газа, без, да, без воды. Без, без воды, газа. вода у нас на улице, вот колонки там. Работы тоже никакой нету. Негде работать, да? Тут только одни бабки остались. А вы на пенсии? На пенсии. Пенсии хватает? Да хватает, пап. Ну, хватает, хватает, хватает, не хватает. Нам хоть сколько, наверное, дать. И восемьдесят пять устраивала было, работали, на куда деваться-то? Останутся копеечки, туда-сюда и нет. Сейчас... О, ну. Хватит. Хватит? А не хватит, значит. Да, конечно. Деревня, что как, нет, как Путин говорит, у них тут хозяйство, а походи по хозяйству. Какое хозяйство? Собака да кошка. А почему не приехали? тысяч. Какая хорошая пенсия. Еще остается много. Да? Это, это хорошо. Да, Дюр, очень хорошо. Что новое? А раньше где работали? На заводе. На Мзале. За... На... На... А в Амценске, да? Да. вы это каждый день ездили туда или как Да, я тут не жила. А вы сюда переехали? Да? И переехал только летом. Летом. Туда, как на даче. А, как даче, да, да у вас. Ну так вообще как жизнь, довольны? Нормально, а... все нормально. Вот, друзья, это первые дома. Здесь какое-то сооружение было, каменное, сарайчик, наверное. И вот в этом домике бабушка живет. Дальше, домов, друзья, нету. Дальше, и дороги нет. По этой стороне все. Пройдем туда, на ту сторону сходим. Так, это у нас дома через дорогу, первый домик, номер 20. Не жизнь, а малина. Пройдите туда, туда, вот там дома. А здесь, смотрю, церковь была, да, у вас? Она и есть у нас церковь, но она, конечно, не такая уже. Была чистая возле церкви, церковь чистая, даже в последнее время. Но ну, все равно сюда приезжают и батюшка приезжает, даже наш родник сюда освещает. Там она у нас и освященная, батюшку привозили. Но она не работает, не действует? Нет, ну там и иконочки стоят, кому нужно. Приезжают многие, так, в выходной помолиться. А -а -а. Наша вообще чернобыльская земля. А, вам чернобыльские платят? Нет. Нет? Не знаю, кому, если им тут платят, жителям, а раньше нет. Прям как-то закрыли, платили, а потом закрыли, да, чернобыльские? А тут сейчас, может, Раз. им и дают 20, там, не знаю, сколько. Это надо постоянные, которые спрашивают. А, местные, да, которые? <связывающие> <связывающие> так, друзья, идем дальше. Здесь домик старенький какой -то. Собака привязана. А вы что, включили? Да. Ну зачем? А то мне по телевизору пока. Да это не по телевизору, это э, в интернете есть YouTube канал а с туда... село. А то я не в преградном виде, я еще на уборке. Да ничего страшного. На уборки вон. Знаете, тут в советское время СССР, вот где магазин, от магазина там была у нас это, как ее, где техника-то вся была, там это, заправка, как говорили раньше, ага. там техники было очень много, там, ну и комбайны стояли, и, Солярка была, была, и масло, все там было, ну, тракторные бригады, там ремонт был раньше. А потом все как постепенно, вот это вот все, перестройка пошла, все это заглохло, все большой, теплый, там было вроде как побольше всего. А так, даже и сказать-то не могу. Наша деревня не просветила, конечно, была бы дорога, а тут... Поуехали, как мой отец скажет, как дали паспорта, так все из деревни по укатили. Понятно. Так что, ну что, живем. Водовод, зимой, конечно, сейчас-то лето, а зимой конечно, трактор, чистить так вот это вот. Чистит здесь трактор, да? Да, вот здесь вот прочищает, как трактор-то. Но все равно надо же саму, я говорю, дорожки, колонка-то вон там, угу. как таковая. А как вот Димой, чем вы топите? Дровами. Дрова. А уголь не покупаете? А где его брать-то? Негде. Ну можете где он есть, но в основном дровами. Да покупаем дрова. Угу. Кто за ними поедет? Во-первых, ни одного трактора нет тут. Ну, ну кто, даже вот там есть одного, а он без номеров, хоть огорода, когда папаш, mm. ну как, не оформляется, раньше, сейчас вот пошли, а раньше их и тракторат. кто их оформлял. Я говорю, зимой это, три дома. А интернет есть здесь? У нас даже связи нет, надо вон туда выходить. У да? это... Телефон не ловит здесь, да? да. Нет. нет. А нет. телевизор показывает? А у нас тарелка. Трикола. А, тарелка. А вот здесь река, по-моему, течет у вас, да? Ну, да. Дорогу пап, построили <coughs> в 91-м году. 90-91 год строю у нас построил ее. Соединил вот эту mm -hmm. вот. Корсаковую гороху как А рыба есть там в реке? Да раньше была, да сейчас бобры одни. Запрудили все, всю деревню. Ну, вот ракитки заросла все. Mm -hmm. Все зарастает. Ну, что, обхосишь а Вокруг, чуть-чуть. Вообще, как живется? Вообще? Да. Ну как? Как вы думаете, как жить, когда... Вот как я могу сказать, как я живу? Нормально? Нормально? Главное, чтобы войны не было. Вот. Так, друзья. Вот здесь домик. Никто не живет закрыт номер 18 еще домик тоже никто не живет а у нас нет. я знаю пойду пройду а -а -а. электричество подходит но дом на замке никого не видно Дорожка прокошена. Идем дальше. Вот еще домик. Крыша сделана, но дом номер 16. Крыши красивые. металлочерепицы сделана, но никого здесь нет. Что-то все заросло. Никто не ездит сюда. Ух ты, собака. Здесь кто-то живет, но никого не видно. Еще домик старенький деревня хорошая была раньше китай город звали его да. столько домов ну, да. даже не хватало на эту корове косить сколько коров было да, кому, кому ну, как всегда на, на, на ну потому что здесь была деревня вот там деревня Новоселки деревня Потом за трассой там тоже были дома деревни да, да, ниже да. деревни, Гудилово там еще было. Да. Она Гудилово просто считалась, а Кисина она одна одно село называлось Кисина, да и просто поселочки от них отбивались. Большая очень деревня, а сейчас вот начали строить в Гладком, а у нас бы начали строить и у нас может быть, все было бы, когда вот ну когда помните, дорогу строили встали. дома то приезжали. Дагестанцы, чеченцы все сейчас вот живут у Гладков. А у нас не стали строить. И... Так, друзья, идем дальше. Елочки растут. Все выросло. Друзья, кстати, церковь. И вот это вот у нас Магазин Вот такой магазинчик был Здание осталось Чего тут нет. Сейчас пойдем к церкви. Кто-то здесь окашивает. Камень с надписью лежит. Иконы, свечи, купол еще цел. друзья это у нас кислина как его называют на оселке местные жители вот там домик стоит вроде как кто-то там живет окошено идем дальше по дорожке Здесь не видно никого, здесь еще домик, домик жилой. Никого нет. Огород есть, сажают. Вот домик старенький, заброшенный, буряне. Дорожка идет дальше. Пройдем подальше. Еще домик. Тоже жилой. Картошка растет. может приезжают как на дачу люди рядом еще дом по моему тоже жилой окошено все бабушка сидит на лавочке мы там в Москве, в городе живем. В Москве? Не, в городе. В, в Мценске, да? А так на лето только приезжаете сюда, да? А на лето вот приехали и сидим. А -а -а. Ну, природа, хорошо. Конечно, гляньте все на свете есть. А вы работали где? Да, тут вот, в деревне. Здесь? Да. Здесь ферма были или что? Ну, а как, что-то ферма была, все было хорошо. Все хорошо было. А потом народ вот разбежался и... Какой куда? ладно спасибо вам здоровья спасибо тебе, до свидания всего хорошего Пока. вот такое друзья кисленно сейчас посмотрим на это село с высоты и на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы всем до новых встреч